Архимандрит Афанасий Митилениос. Слуги Антихриста в церкви, Третий Завет и Последнее Искушение. Антихрист объявит, дорогие мои, о наступлении новой эры на Земле, которая последует за христианской эрой и, возможно, создаст некий Третий Завет. У нас есть Ветхий Завет и Новый Завет, а Третий Завет будет порождением Антихриста. Еретическое учение о Третьем Завете появилось очень давно, еще в древности, и его упоминает святитель Григорий Богослов. Но не ждите каких-то особых знамений и чудес. Это не что иное, как то, что уже происходит в наше время. Послушайте, о чем идет речь и в чем заключается этот Третий Завет. Это широко распространенное в наши дни представление о том, что христианство якобы устарело которая поддерживается светским обществом, мирскими людьми и экуменическими кругами. Когда вам говорят, что христианство потеряло свою актуальность, стало ненужным, что ему больше нечего нам предложить и нечего нам сказать, что христианство больше не имеет силы, оно вышло из моды, и мы должны создать нечто новое. Именно эта концепция и является тем самым Третьим Заветом и он уже действительно существует. Вспомните, что говорит пророк Даниил, и помыслит «примените времена и закон». Изменить закон, он будет менять закон Божий, именно в этом и состоит Третий Завет Антихриста. Отцы и другие святые нашей церкви будут считаться устаревшими. Я уже говорил вам с величайшей грустью в сердце, может ли антихрист восседать на престоле в христианском храме? Об этом, дорогие мои, упоминает святой Иоанн Златоуст, но в каком смысле? Не в том смысле, что в ту пору на престоле в храме воссядет сам антихрист лично. Да не будет же такого, пишет святой Кирилл Иерусалимский, что разумелся сей храм, в котором мы. Слово «антихрист» имеет здесь собирательное значение и подразумевает всех антихристовых слуг. Когда клирики являются экуменистами, еретиками, масонами или сторонниками масонства, православных становится не видно, они сокрыты от взоров других. Узнать антихристовых слуг можно по их еретическим высказываниям. При этом не важно, какое положение они занимают в церкви. Это могут быть даже патриархи или епископы или архимандриты, пресвитеры, диаконы. Сан не имеет значения. Кем бы они ни были в церкви, вы узнаете их, если они говорят слова такого рода. Священные каноны устарели. Педелеон святого Никодима Святогорца не имеет значения и ценности. Посты следует отменить. Воздержание больше не актуально. Сегодня мы живем в новое время, и мы должны смотреть на молодежь другими глазами, они могут выступать во внебрачные отношения, и так далее, и тому подобное. Скажите мне, пожалуйста, может быть, в православной церкви уже восседают слуги антихриста? Производит неизгладимое впечатление тот факт, что святые угодники Божии жили и продолжают жить во все исторические эпохи. Почему так устрояет Господь? Чтобы показать верующим, что понятие «святость» не устаревает никогда и Православная Церковь никогда не оскудевает святыми. Бог промыслительно дарует Церкви множество новых святых, в каждую, без исключений, историческую эпоху. В 20 веке Он даровал нам святого Нектария, и его очень правильно и точно называли святым нашего века. Обратите внимание, почему эта несчастная Магдалина-Игуменья изрекает хулу на святого Нектария. Может быть, это случайность? Вовсе нет. Источником нападок на святого является сатана, который действует через человека. Эта женщина одержима нечистыми духами. Я говорю об этом уверенно и свободно. Потому что она уже осуждена и отлучена от церкви. Антихристу будет невыносимо существование святых. Потому он и будет утверждать, что понятие святость устарело а аргументировать это он будет тем, что якобы устарело и изжило себя Евангелие, и оно больше не помогает человеку достичь святости. Но Бог будет давать церкви святых во все времена, чтобы не спровергнуть пустые и лживые обвинения в неактуальности Евангелия. И еще один признак антихристовой эпохи. Что случится в то время с проповедью Евангелия? Посмотрите, как проходит наша беседа. Вас очень много, и вы пришли в большой вместительный храм. Здесь прекрасное освещение, и всем вам удобно. Вы сидите и чувствуете себя в безопасности. На улице спокойно, и за дверью вас не ждут враждебно настроенные и угрожающие люди. Но что должно наступить в ту эпоху именно тогда? Что пишет святой Ефрем Сирин по этому поводу? Тогда всех боголюбивые будут проливать слезы и с сильным желанием спрашивать, есть ли где на земле Слово Божие, и услышат в ответ «Нигде». И тогда настанет последнее искушение. Именно это искушение, дорогие мои, предвидел Господь, когда сказал своим ученикам в Гефсиманском саду «Бдите и молитесь, да не внедите в напасть». Хотите узнать, о чем здесь идет речь? Что он говорит ангелу, епископу Филадельфийской церкви? В Откровении написано. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду, скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Что это за искушение? Искушение Антихриста? Но Господь говорит, что Он сохранит нас, и что Он придет быстро, все гряду скоро. Только храни то, что у тебя есть. Ты православный христианин? Значит, сохраняй, что имеешь. Священное Писание и священное предание православной Церкви.